Здравствуйте! Приветствую вас на YouTube-канале «Про цветок». С вами работает Ломонос Петр. Сегодня мы с вами поговорим о столовой свекле. Культура, которая как бы растет во всех, но не во всех почему-то получается. Давайте мы разберем, значит, у вас уже культура посеяна, выросла, сейчас середина лета. Что можно предпринять для того, чтобы эта культура, значит, давала хорошие корнеплоды и вкусные, и сладкие, и хорошо хранилась зимой? Можно ли что-то еще исправить? Ну, а вы знаете, с весны эта культура повреждает корнеедом у вас. А что корни едят, значит корень, главный становился очень тонкий и засыхал. Сыхал корень, соответственно погибали всходы. Но факт того, что уже погибло, то погибло, у нас еще много живых растений осталось. Значит, давайте мы разбираться, что мы можем сделать, чтобы эти живые растения дали нам хороший, приличный урожай корнеплодов. Ну, значит, ну, во-первых, не, забыва, не забываем о том, что на свекле, как на любой культуре, бывают свои болезни и свои вредители. Ну, если как бы вредителей на свекле там немного, это свекловичная тля, это там еще какие-то самые общие, такие, которые на всех культурах сидят Вот, ну, их изгнать легче, то болезни как бы раздраждают многим. Вы многие, наверное, видели. Значит, у вас свекла растет, прекрасно развивается, хорошо, потом приходит осень, вы убираете корнеплоды, а зимой, когда начинаете его варить, она она внутри черная, она черная, как бы обугленная. Вот. А это значит то, что вы неправильно смотрели свою свеклу. Отчего появляется чернота, или как называется, гадная гни гниль свеклы. Это значит происходит от того, что ваша свекла была повреждена болезнью, которая называется фамос. В чем он проявлялся? Ну, если так чуть-чуть я расскажу. Значит, болезни на свекле тоже, где-то десяток болезней существует. Одни вы видите по внешнему виду. Если на лиске появляются пятна, которые коричневого цвета, и лисы начинают засыхать, это будет называться церковь и вот церковь спороз приводит к тому, что ваша свекла просто начинает листья засыхать, засыхать, она болеет, она, она отмирает. При Фомозе, значит, тоже листья начинают истончаться, они истончаются, начинают засыхать. Значит, ну просто вроде свекла живая, хорошая, сокрут листики, без всяких видимых причин. Это фамос. И Фомоз что в чем это будет? Что, потом корнеплоды будут черные. Трухлявые, черные. Вы это видели. Вот. Далее. Ну, растения растут прекрасно. Э, развиваются прекрасно. Что еще необходимо, что еще необходимо предпринять? Значит, э, корнеплоды будут храниться гораздо лучше, если вы сделаете корневую подкормку. И эту подкормку надо делать уже сейчас, в середине, в середине лета. Что мы сделаем с подкормки? Значит, у нас есть такой хороший препарат, который, все вы знаете, называется борная кислота. Так вот, борная кислота, а вот 2 грамма, а это половина чайной ложки, мы растворяем в пол-литрах горячей воды. Растворили в пол-литрах горячей воды, и после этого мы разбавим весь объем на 10 литров воды. И вот в этот же раствор, который мы сделали это для свеклы, мы добавляем 50 грамм хлористого калия. Ну, конечно, берем э, обычную мерку, как я вам показывал в предыдущих роликах, 50 грамм хлористого калия. И вот этой смесью борной кислоты с хлористым калием мы обрабатываем все растения нашей свеклы по листьям. Если мы обрабатываем по листьям, значит, мы убираем все признаки фамоза, то, то, то есть это пожарнение корнеплода, которое должно развиваться в наших растениях. Его уже не будет. Соответственно, ваши корнеплоды будут качественными и будут без, без этих черных как бы, промежутков. Вот, поэтому такая подкормка очень-очень желательна. Первое, запоминайте, борная кислота плюс хлористый калий, потом через 10 дней мы что можем дать, это, это не поздно дать и в июле, это не поздно дать и в августе. Следующая подкормка э, после бора, это просто одним хлористым калием. Хлористым калием берем даже, норм можно повысить до 100 грамм на 10 литров воды, обрабатываем некорневая корневая, по листьям. Если ваша свекла очень сильно болеет, и вы видите, что вам не помогают эти внекорневые подкормки, значит, еще не поздно, опять же, не затягивая долгий ящик, как говорится, сделать подкормку следующим составом. Значит, мы берем 200 грамм мела или извести и 50 грамм хлористого калия. Ни мочевины, не селитры, ничего, а именно хлористы калий. Вот. Известковое удобрение плюс хлористы калий на свекле сотворит чудеса. Полива, и наши свекла будут развиваться прекрасно. Корнеплоды у вас будут сочные, будут они хорошо храниться, без, будут без черных пятен. Вот. Совет вроде и простой, это самое. Вот сделайте, и будете иметь замечательный урожай столовой свеклы. Болезни быть вам ни нипочем. А вам хорошего урожая. До новых встреч. Смотрите наш YouTube канал. До свидания.